На международном автосалоне посетители с удивлением разглядывали автомобиль, установленный на стенде компании «Супротек». Автомобиль работал со снятым поддоном картера, без моторного масла. Та самая «Тойота корола которая уже прошла очень много выставок. Краснодар, Петрозаводск, Санкт-Петербург. Суммировать общее время ее работы без масла мы примерно подсчитали, получается, в районе двух месяцев. Она стояла на выставках и работала без масла. Так долго работать без масла этот двигатель может потому, что он обработан составом «Супротек». Но зачем автомобилю работать в таком экстремальном режиме? Это просто демонстрация того, как работает состав. И я бы не советовал никому без масла ездить, но это действительно рано или поздно он все равно сломается. Чудес вот не бывает. Это означает, что в парах трения коэффициент трения будет гораздо меньше, чем так э, при работе с обычным маслом, необработанным. Об, не Составы Супротек формируют на поверхностях трения особый металлический слой, который прочнее и лучше удерживает масляную пленку. Этот слой защищает двигатель от износа, продлевает его ресурс. Основная тенденция двигателя строения современного – это как можно меньший объем, как можно больше мощности. Чудес не бывает. Если габарит маленький, а мощность увеличивается, значит удельные нагрузки на все детали. Двигатели увеличиваются. В настоящее время 150, 200, 250 тысяч километров – это обычно предельный ресурс, который на двигателях. Заложен. Оптимизация зазоров в парах трения нормализует компрессию, обеспечивается более качественное сгорание топлива. Все это позволяет снизить расход топлива, повысить мощность и тягу, избавиться от шумов и вибраций. Я заметил сразу изменения. Компрессия, звук изменился у мотора. По приемистей стал двигатель, то есть подзывчивей при нажатии на акселератор. Шум двигателя? Мотор просто стал работать тише. Он стал более эластичен. Такое ощущение, как будто добавилось несколько лошадиных сил. Детали, обработанные Супротеком, всегда удерживают масляную пленку. Это существенно облегчает запуск двигателя даже в холода. Во время холодного впуска автомобиля у меня загоралась... Лапочка э, давление масла. После обработки Супротеком, то есть, э, это просто пропало совсем. Супротек. Супротек недавно попробовал на выставке. У меня случался четвертый цилиндр. И немножко дымило из трубы. Маслом очень сильно пахло. На третий запуск уже пропало стучание четвертого цилиндра. Прекратило дымить из трубы. Сначала не верил, то, что это может помочь исправить проблему, так как переборка движка очень дорого стоит. Я залил, и проблема была исчерпана полностью. Купить состав Супротек – вы можете в автомагазинах города Казани. Телефон 202 37 31 супротек.ру